Новинки дровниц от топтового производителя фабрики интерьерной кофки. Здоровницы в стиле лофт. В этом году мы сделали их в форме геометрических фигур, без завитков, декоративных элементов, строгие и простые в дизайне. Круглые, прямоугольные, миниатюрные и очень большие. Посмотрите, каких они размеров. Данные варианты для дачи. Они вмещают приличное количество поленьев для долгого хранения. Модели поменьше размещают у камина в доме. Все модели из металла, прочные и устойчивые. Имеются такие, которые располагают поленья в несколько ярусов, а также варианты на колесиках для мобильности. Дровницы можно сочетать с любым из мангалов, их у нас достаточное количество, чтобы найти схожие по дизайну. Также мы показываем вам возможность изготовления дровниц под заказ, например, с какими-то логотипами. Посмотрите, например, в фабрике интерьерной Ковки мы изобразили медведя. Делайте оптовые заказы дровниц, мангалов, мебели и декора на сайте fabrikakovki.ru.